Всем привет! Вы на канале Декатлон ТВ. Меня зовут Никита и сегодня мы с вами соберем комплект для футбольной тренировки на мальчика 10 лет. Но у нас также есть экипировка для детей более старшего и младшего возрастов. Я предложу вам два варианта для летней тренировки на погоду 20-25 градусов и для зимней тренировки 10-15 градусов тепла. Обязательно досмотрите это видео до конца, так как мы приготовили для вас сюрприз. Ну что, готовы? Поехали! В первую очередь, какой же футбол без правильной обуви? Для тренировок на траве или синтетическом покрытии подойдут вот эти бутсы Agility 100. Литые шипы небольшого размера обеспечивают хорошее сцепление на сухом покрытии. При создании этой модели мы добавили специальные ставки для надежной фиксации стопы во время игры. Подошва выполнена из качественного куучука, который не сотрется даже при самой агрессивной игре. Для игры в зале давайте рассмотрим ту же модель, но уже без шипов. На их подошве находятся вот такие небольшие борозки, которые обеспечивают хорошее отталкивание на твердом покрытии. Кстати, все товары из этого видео можете найти по ссылкам в описании. Из одежды хочу предложить вот такой комплект кипса из дышащего материала. Данные футболка и шорты обеспечат максимальную свободу движения благодаря особому крою. А вы знали, что бренд Кипста – это наша собственная товарная марка? Она включает в себя экипировку для футбола, баскетбола, волейбола и других командных видов спорта. А теперь поставьте это видео на паузу, кликните на кнопку «Лайк» и напишите в комментариях, как вы думаете, что значит Кипста и на каком языке это название было придумано. В конце ролика самых догадливых ждет сюрприз. Ну а мы поехали дальше. Подкаты и прочие футбольные приемы входят в вашу ежедневную программу? Тогда вам точно нужна защита. Предлагаю вам этот щиток на голень. Он выполнен из прочного пластика, а эластичные ленты надежно зафиксируют его на ноге. Мы почти готовы. Осталось только сложить весь наш комплект в удобную сумку на 20 литров. Чтобы избавить вас от ограничений, с которыми вы сталкиваетесь каждый раз при сборе спортивной сумки, мы предусмотрели специальный карман для бутсов, где они будут отделены от остальных вещей. Также эта сумка снабжена карманом, в который ее можно сложить для хранения так, чтобы вы могли всегда носить ее с собой или хранить дома, не занимая места. Ну и конечно же, ни один футбольный матч не состоялся бы без мяча. При создании модели First Kick, что значит первый удар, Наши разработчики учитывали важность того, чтобы размеры и технические свойства мяча соответствовали возрастным и профессиональным категориям юных спортсменов. Он идеально подходит для спортсменов от 8 до 12 лет. На этом комплект летних тренировок у нас готов. А вот для зимних тренировок нам понадобится термобелье. Этот комплект обеспечивает температурный комфорт, полную свободу движения и отводит пот, позволяя играть в свое удовольствие. Также мы предлагаем комплект дополнительных вещей, таких как повязка на шею, шапка, перчатки и тренировочная куртка. Вы сейчас видите их на экране вместе с ценами. Напоминаю, что ссылки на все товары вы можете найти в описании, а также заказать их с доставкой на дом из нашего интернет-магазина. Помните, мы задавали вопрос о значении названия нашего бренда Кипста? Если вы еще не успели написать комментарий, то сейчас самое время потому что мы разыгрываем полный комплект футбольной экипировки для любого возраста. Победителя выберем из комментариев и объявим в следующем видео рубрики «Смарт cos Дерзайте! Спасибо за то, что посмотрели этот ролик до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и розыгрыши. Пока!